Ну, такой приличный домик. Построили, сделали отделочку. Давай запускать отопление. А там нифига не работает. Почему? Потому что котел турбовый сделан нормально. Сам по себе котел. Вопросы вот здесь в дымоходе. Вопросы вон там и внизу стоит ревизия которая нифига заглушки у нее нету и конденсат сборник под ней отсутствует а самое страшное самое страшное что это бутафория вот эта ревизия это бутафория и сейчас вот эту всю отделку вот эту блюмовскую фурнитуру стены шкаф отделку полностью уже вот на чистом на таком красивом полу вот этот канал весь надо до самой крыши, второй этаж включая, разбирать и перегильзовывать полностью. А тут уже везде красота. На дворе 30 декабря. Уже сегодня все будут готовить к новогоднему столу. А котел не запущен, отключен. Газ перекрыт на доме, плиту не запустить. Вот такие вот такие пироги на стадии уже эксплуатации люди товарищи клиенты спрашивайте нас почаще пользуйтесь услугой сопровождения строек это убережет вас от вот такого рода казусов а теперь самое интересное вот коаксиальный дымоход для котла это Выхлоп это подача. Два контура в одной трубе. Ладно, теперь берем и увеличиваем, значит, картинку. Вот это выхлоп. С ним все нормально, тройник есть, никаких вопросов нет. Теперь увеличиваем картинку дальше. Смотрим мимо. Вот видим тройничок. Вот видим тройничок вот этого вот этой вставки видим вот не знаю получится не получится увеличить в общем вот там вот за тройником вот в этом месте вон оно уже он виднеется где вот в это место смотрим и в самый дальний конец Вон там по цвету различается темное и светлое. Это не что иное, как кирпичная кладка отсутствующего вентканала. О чем это говорит? Это говорит о том, что вот этот внешний контур, вот эта торчащая труба, это не что иное, как бутафория. С той стороны, в кирпичной кладке формирование вентканала. Должным образом отсутствует. То есть там в канале стоит только внутренняя 60 труба, которая, дай бог, если она наверх выведена. И все. Вот как-то так. Заборный внешний контур этого дымохода в трубе, вот этот верхний контур дымохода в трубе отсутствует полностью. То есть он вот только вмазан здесь и сделано внешнее подобие этого тройника, который там должен идти полностью во всем канале. Поэтому, в принципе, с одной стороны конденсато сборник здесь ставить внизу бессмысленно, потому что его там просто некуда ставить. Вот. А с другой стороны вот такая вот ситуация. Ну, надеемся, котел будет работать в таких условиях. Посмотрим, как можно избежать этих переделок всех глобальных. Сейчас запустим. Если он выйдет нормально в рабочий режим, если ему там воздуха хватает, в принципе, рядом вот все канальчики почистили, там, было, было. там были остатки раствора, Вон они там до сих пор еще есть, Вон сохранились. Посмотрим, как получится. Надеюсь, все получится.